Наверное, самая-самая-самая такая яркая новость фрирайдных лэш – это смена петитора на катамарану К2. Потому что петиторы были прекрасны, и теперь надо выяснить, настолько же хороши катамараны, как петиторы. Поехали! Здравствуйте! Я подтестил катамаран. И честно скажу, томить не буду, я опечален. Хотя, в общем-то, лыжа неплохая. Но я опечален все равно. Опечален а, я вот почему. Безусловно, когда я тестирую катамаран, безусловно, я думаю, что многие смотрящие сейчас этот тест, интересуют один вопрос. А, как они относятся к, сравниваются с петиторами, на смену которых они пришли. Вот я могу сказать, что эта лыжа однозначно слабее петитора и слабее по, как раз по тому показателю, который лично для меня во всех лыжах наиболее актуален, наиболее ценен наиболее важен по универсальности. Значит, петиторы мне нравились тем, что они позволяли и кататься в целине, и кататься на трассе, они позволяли кататься и в узких местах прекрасно, и на в широких полях они работали более-менее сносно, да? и на разбитом снегу они позволяли идти в плоское видение там, да, и зарезаться в короткие повороты. Они отлично работали на мягком снегу, глубоком, они отлично работали и давали цепкость на разбитом, укатанном снегу. И вообще на них можно было кататься везде. И при этом они позволяли кататься новичкам, то есть любой начинающий мог взять петитор и пойти на, на нем кататься. Притом кататься в какую-то гору там, Вне трассы и прекрасно себя чувствует. Значит, катамаран такого не дает Катамаран Это специфическая лыжа Которая стала какой-то более парковой Она Да, она позволяет весело носиться Прыгать, скакать на кочках но давайте разберемся, а кто в Петиторе катающихся и покупавшихся Радостно Петитор готов радостно и весело на скорости гонять по кочкам. Ну, минимально, да. То есть в Петиторе как бы ценилось у новичков маневренность, управляемость, плывучесть, лояльность. К оране этого меньше. Она стала требовательна к технике, она стала требовательна к уровню. Вот. У Катамарана, как у Марсмана, есть два режима Короткого и длинного поворота В зависимости от того, какую лыжу вы на какую ногу наденете вот. При этом там да, Марсман наиболее близок к петитору В режиме короткого поворота вот. Она действительно как-то еще осталась Такой лояльной, маневренной И по разбитому склону хорошо на ней кататься В таком режиме вот. а В режиме длинного поворота Лыжа вообще специфичная И я, честно говоря... Готов ее в таком режиме рекомендовать только тем, кто уже совсем хорошо катается И такой уже совсем понимающий, что такое фрирайд вот. И при этом для которых фрирайд это в том числе и какие-то достаточно большие дропы В общем, вот это вот отсутствие универсальности для меня, как бы, в понимание понимании, убило эту лыжу Она стала очень специфичной, очень требовательной И, честно говоря, мне в катании она тоже как-то не очень понравилась Да, она прет как трактор за счет своей, там, геометрии да, она по составу и по пружинности осталась как петитор. Ну вот как-то нету в ней той фановой души, которая была в петиторе. Вот не было. То есть, если для вас лыжа, для флирайда это просто ширина талии, то как бы да, это вариант. Это такой же состав, как у петитора, та же пружинность. Но вот тяжело сказать, потому что где-то вот ощущения, они где-то вот в рамках каких-то действительно ощущений, микроощущений как-то. Это как микроэмоции. Но лыжа другая. Лыжа другая, она какая-то вот, наверное, более прыгательная и в катании стала напряжная. Вот как-то нет. И еще другой момент. Она встала в катании, если слишком сильно напоминать в какой-то мере Pinnacle 118. Но Pinnacle 118 безумно стабилен на ходах, даже начиная со средней скорости. А они нет, они нестабильны. То есть, катамаран, он как бы перестал быть вот таким сказочно прыгучим, но и не стал стабильным на скорости. Вот в этом его основная проблема. Больше, как бы, в принципе, про нем сказать ничего нельзя. Да, это остается хороший рейтинговый лыжей, но уже совершенно другой. И если, грубо говоря, петитор, в моем понимании, было там вот в таком фриске катания 10 из 10, то вот в данном случае я больше 8 не дам точно. Вот 100%. Вот, и при этом такого же ощущения легкости и игривости, как у Марксмана, у них вообще нет. Они на ногах по ощущениям тяжелые и угрюмые. Все, как жить дальше, не знаю. Буду переориентироваться на что-то другое. Хотя, говорят, что пинокл остался таким же, но надо потестить его еще раз. Пойду прокачу пиноклы и расскажу как что. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, следите. Ура.